Всем привет, меня зовут Смирнов Феликс, и вы, наверное, увидели то, что пока я поднимался сюда на сцену, я немного прихрамываю. Вот. Если вы не против, народу сегодня мало собралось, я хочу быть к вам поближе вот. и пообщаться на очень интересную тему. А... У меня случалась такая ситуация, что я повредил ногу. И э, это привело к тому, то, что я не мог выйти э, на улицу, пойти за продуктами. И э, я стал обращаться в службу доставки. То там пиццу закажу, то еще что-нибудь закажу, те же самые шашлыки. Ну, как обычному человеку хочется кушать. Вот, и э, столкнулся с таким, э, то, что они все у нас можно заказать. На фоне чего у меня возникла интересная идея. Для меня эта идея как для таких же людей, которые не особо передвигаются. А для вас эта идея интересна тем, что вы можете вложить свои деньги в эту идею, и у вас будет прибыль. Это то, о чем я говорю, хочу поговорить с вами в ближайшие 10 минут. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете задать после моего выступления. Вообще, сама идея доставки, она для нас уже не нова. Она помогает сократить нам время. То есть, нам не надо куда-то бежать, торопиться. Мы можем заказать любой товар к определенному времени. Можем заказать по времени ожидания, сколько выставляют. У меня вот бывали очень плохие опыты в плане доставки Мне бывало привозили суп В тарелке Которая растаяла, пока ее везли Бывало то, что задерживали Доставку То есть по времени там Сначала на 10 часов Привозили в 11 часов вот. Либо же Мне также знакомые друзья рассказывали То, что бывало закажешь А привозят продукты Плохого качества либо вообще просроченные, которые просто выкидывать. А начинаешь разбираться с доставкой, то, что, а почему такое привезли, они ничего не могут ответить. И зачастую ты просто выкидываешь деньги в мусорку. Вот, я начал оценивать наш рынок в городе, и у нас очень мало фирм, которые предлагали бы качественную доставку. Зачастую это кафешки, которые специализируются только лишь на одном продукте. И э, те, кто специализируется там многопрофильно, э, ну, несколько видов э, товаров предлагаю зачастую они там начинают хитрить, мудрить, и в итоге клиент недоволен. А моя идея заключается в том, то, что человек э, заказывает различные товары, будь то э, продукты питания, будь то корм для своего домашнего питомца, будь то средства гигиены, ему привозят это все одним разом, в одно место и в определенное время. И, соответственно, человек доволен и качеством, и то, что ему не надо ходить по улице. А с учетом того, что у нас 9 месяцев зима в году, это тоже вносит свои коррективы, то, что зачастую человеку просто лень выходить из дома, так как ему ну, некомфортно. Вот. И э, этот сервис как раз-таки позволит э, закрыть все вот эти вот проблемы человеческие, помочь э, человеку, занятому той же работой, который просто не успевает э, съездить из одной части города в другую, э, и э, поможет э, как-то более э, распределять свое время. Э, на данном этапе мне нужны инвестиции для того, чтобы э, нанять операторов для этого сервиса, нанять курьеров и также организовать э, рабочие места э, для операторов. Вот. И, э, собственно, я пришел к вам с таким предложением для того, чтобы помочь и мне, и помочь и вам. Вам помочь в, э, в части того, чтобы приумножить ваши финансы. Если у вас есть какие-то вопросы, можете мне их задавать. Скажите, чем это отличается от, я, возможно, что-то пропустил, чем это отличается от, ну, в такси, в такси же можно сказать, ну, доставку, в принципе, любого продукта. Можно позвонить в службу такси, сказать, приведите мне там, ну, порошок. Такой сервис существует, такси предоставляет подобную услугу. Да, я понял ваш вопрос, очень интересный. Я тоже расценивал данный вариант. Очень много нюансов, и основной нюанс такой то, что а, когда ты заказываешь такси, ты заказываешь кота в мешке. Ты не знаешь, что тебе привезутся с каким сроком годности, и той или марки порошок будет. А вдруг тебе надо для цветного белья, а тебе привезли для черно-белого, грубо говоря. А на нашем сервисе получается, закрывается этот момент, то, что человек заходит на тот же сайт, либо открывает приложение, он выбирает конкретно необходимый ему товар, ему привезут именно тот порошок той марки, которую он нажал. И не будет никакой путаницы. На сколько процентов будет увеличена итоговая цена товара с учетом доставки? Э -э -э вопрос интересный и индивидуальный. Индивидуально в плане того, то, что мы взаимодействуем с различными организациями, с различными магазинами, и э, у каждого, э, будь то ресторана, магазина, свои э, условия. То есть э, существует несколько схем. Либо же э, мне, как э, оператору, э, делают скидку на товары, и я привожу клиенту э, со своей наценкой – либо же э, я повышаю чуть-чуть стоимость товара и э, об этом сообщаю непосредственно клиенту, то, что цена увеличена за счет доставки. Э, то есть это всегда индивидуальный вопрос. Однозначного вопрос, ответа нет. Два вопроса. Первый – это о каких суммах идет речь. Второй вопрос. Деньги привлекаются под э, уже реали... ну, под то, чтобы уже прям создавать этот бизнес или под тест гипотез? Э, спасибо за вопрос. Я уже все протестировал, то есть эта схема работает. И э, если вам необходимо материал, я вам вышлю по электронной почте. Э, по поводу размера мне необход... размера суммы, которая мне необходима, мне требуется полтора миллиона. Спасибо за вопросы. Очень было интересно с вами пообщаться. В заключение хочу сказать то, что мой сервис предлагает клиенту э, предоставление услуги по доставке всего спектра э, товаров, которые возможны, то есть э, будь то продукты питания, карман для животных, либо средства гигиены, э, либо канцелярские принадлежности, что тоже у нас бывает. Э, мы не ограничиваемся чем-то у нас нету ограничений ни по времени, ни по э, э, сроку доставки. Э, все зависит от запроса клиента. И э, хочу сказать такую фразу интересную, мне один мой хороший знакомый сказал. Все невозможное возможно, так же, как и это. Браво!